в большинстве случаев это связано с неправильным распределением своих финансов в месяц. Короче, когда вы живете не, э, так скажем, по своим доходам, ну или просто растрачиваете деньги туда, куда можно было бы их не тратить, и даже в итоге сможете ну, накопить какие-то средства. Денежки любят счет. Вот это вот приложение как раз-таки поможет вам все это дело сделать. Интересное приложение, про-версия, допустим, будет вам доступно в описании видео Идем в настройки, это правый верхний угол Настройки и смотрим Во-первых, режим бюджет, сразу задаем бюджет, допустим, 50 тысяч в месяц, к примеру Далее, перенос остатка, будущиеся, повторяющиеся какие-то вещи Потому что у нас есть то, что у нас э, всегда, да Практически ежемесячно одинаковые платежи, тема, валюта, день недели и все остальное там защита. В принципе, это как вы хотите, можете сделать. Можно синхронизировать это все. Как вы видите, в двух э, облаках. Также создать резервную копию, восстановить или удалить данные. Все, мы с вами задали бюджет. Вот он, наш бюджет на месяц. Здесь можно сделать его на день распределен он месячный бюджет раскидан вот на такие суммы он делит сразу автоматом на неделю допустим сколько нам нужно расход сделать там на месяц вот годовой бюджет получается у нас 600 тысяч да ну и и либо все вообще так теперь ладно задали мы с вами допустим месячные и теперь чтобы нам с вами а, понять куда уходят наши денежки Записывать нужно ежедневно все, вообще все наши траты прописать. И тогда мы поймем, куда у нас уходят деньги, если вдруг есть такая проблемка. Да и вообще, в принципе, это нормально создавать и записывать бюджет. Здесь у нас, смотрите, опять-таки балансики всякие. Нажимаете, есть нет записи за период. Теперь, что мы с вами значит делаем? Нажимаем баланс, или вернее расход Сегодня я заправился, допустим, на 1600 рублей. Заправочка у меня была на 1600 рублей. Неправильно записал. 1600. Вот так. Заметку делать я не буду, просто выбираю категорию машины. Все, 1600 рублей. Также я потратил э, на продукты. Сколько на продукты я потратил? Нажал сразу продукты. Здесь пишу сумму. Так, допустим, 50 рублей хлеб у меня был, сразу суммирую, э -э, либо сразу все в общем там. Ну, допустим, на 1250 я потратился. Это еда. Ладно, смотрите. Или нажмите на иконку категории для быстрого добавления расходов. Вот, видите, как я уже вам показывал в начале. Что еще? Все, поехали. Допустим, сотовая связь. Там, в моем случае, у меня два тарифа, один... Так, один у меня 120 и второй 200, итого 320 320, добавил сотовая связь, все есть Плюсом у меня еще сотовая связь Еще что у меня расходник постоянный, это естественно дом, да, добавить жилье За жилье я оплачиваю и пусть у меня будет это 7000 ежемесячный платеж Добавить жилье это все ежемесячно. Потом проезд, если он у вас есть, да. Далее такси, одежда. И вы добавляете здесь все, допустим. Здесь какие-то клубы, допустим. Вот у меня там 2500, это спортзал. Я его также добавил. Дальше поехали. Если я ем где-то в фастфуде, да, или в кафешках каких-то, то тоже этот расходник добавляю. И в итоге мы с вами Видим свои расходы, пожалуйста По итогу в месяц мы с вами смотрим, что мы, на что мы потратили денежки Если у нас появляются еще какие-то доходы, то нажали и добавляем доход да, там, Допустим, мы еще заработали там, 10 тысяч, к примеру а, Ну и выбрали категорию Депозиты, зарплата, сбережения Я набираю зарплата все, того у нас сумма прибавилась. 10 тысяч. Отличненько. И вот таким вот макаром мы с вами можем прослеживать э, все все свои траты, тем самым маленечко навести порядок в своих расходах, ну и доходах, естественно. Отличнейшее приложение, я думаю, многим поможет. Я вот, кстати, собрался именно действительно им попользоваться для того, чтобы... Маленечко научиться правильно распределять свои финансы. Здесь есть категории. Можно что-то еще, кстати, добавить какие-то категории. Есть, вот, пожалуйста, их здесь куча всяких разных, с картиночками. Того, чего здесь нет. Понимаете, можно это добавить. Далее, депозиты можно добавить. Естественно, зарплата и сбережения в том числе. Можно добавить. Либо еще доход еще какой-то есть у вас, чего не записано, тоже также можно добавить с картиночкой. Ну, и все. И использоваться. Отличное приложение, как я уже сказал, вам будет в описании видео. Вам доступна Про версия Пройдете и скачаете. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung Просто. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик.